А как Шван танцует? Швами не танцует в драконе? Ю, давай ты умрёшь, и нам как бы драконки защищают. Оооо. Да, а вчера, кстати, у меня в команде... Ты не знал, кто такой мальчик. Не, не смог сойти. Короче, мы берем дракона, нам не приходит переставить... Вот, все. Что... Дракон уже близко Швами говорит, знаешь, он скоро откуда же? каты, каты неудачник я тоже я тоже я тоже да? так давай Ты так дай <laughs> <замахнулся laughs> так. дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай дай а у него нет льды mm -hmm. Что добился ты добился?